Добрый день, меня зовут Алексей Белошицкий, мне 28 лет, до операции у меня было минус 3,25. Операция состоялась вчера, сегодня вот первый день после операции, чувствую себя отлично. Сейчас как раз в глаза закапал, поэтому если на глаза смотреть, если они сейчас следятся, это я только что в них закапал. Чувствую себя отлично, операция прошла вчера, операция «Смайл». Все было отлично, честно говоря, немного волновался, потому что такую операцию проводил впервые и уверен, в первый и в последний раз, потому что зрение справилось и все будет отлично. А так, что могу сказать, сервис отличный, полностью соответствует цена-качество и, наверное, там один из лучших сервисов, который я видел в России, да и на самом деле в мире, путешествовал по миру. Поэтому единственное, что могу сказать, большое спасибо, и уверен, что все будет отлично.